Колеса диктуют вагонные, где срочно увидится нам. Мои номера телефонные, разбросаны по городам, заботиться. Сколько связано памяти, сколько бунь эмоций, какой вызывает, вот одно только название Комсомол. Это эпоха в жизни каждого человека. В этот период было создано и сделано столько много хороших дел. Советский Союз Я там, где ребята толковые, я там, где плакаты вперед, Где песни рабочие, новые страна трудовая, поет, заводи за сердце, сердце вам.